Я ты просто смотришь, Ты не пил. Ты не пил. Ты не Ты не пил. Ты не пил. Ты не Дима, я тебе желаю удачи, Что, ебать. Подожди, Ира, блядь, держись. У меня все будет заебись, я тебе отвечаю. Ира и Дима. И у меня есть моя любимая девочка, она тоже будет со мной. Это все такое, вся хуйня. Иваш, где их не душите? Все ссорятся и все будет заебись. Короче, Дима, удачи тебе. Пусть она с... тебя впустит в квартиру и все будет. Пусть <свят> она впустит меня. Хоть куда. Охуенно. Давай. Все. Да. Пока. Пока. <свят> все. Оеен.